Да, уважаемые коллеги, на самом деле моя а, функция, она очень в какой-то мере а, облегчена, да, предшествующими уважаемыми лекторами. И а, тоже, если обратить внимание, я просто сразу обращаю внимание, что а, ну, исторический аспект, конечно, лекарственного лечения рака легкого, он не будет таким глубоким, не будет уходить на сотни лет назад, да, или хотя бы даже на сотню лет назад. Потому что в лекарственном лечении рака легкого мы пока исчисляем наши а, успехи, успехи, а, колоссальные успехи, буквально там последние, может быть, десятилетиями, но ну и особенно последними даже годами, 21 веком, по крайней мере. Тоже уже коллеги упоминали, что Представление о раке легкого существенно изменилось за последнее время. И, конечно, если раньше это был просто рак легкого, в дальнейшем были выявлены, выделены те или другие гистологические э, варианты. И сейчас, конечно же, мы не можем говорить грамотно о э, этой нозлологической форме без учета э, многообразия э, драйверных мутаций, э, уже имеющих клиническое значение или требующих э, уточнения да, и изучения. И без э, упоминания особенностей иммунологического статуса опухоли легкого. Но если мы говорим о том, какие возможности нам предоставляет уже такое адекватное, полноценное молекулярно-генетическое тестирование рака легкого, то посмотрите, какой арсенал уже генетических мутаций мы можем определять и можем их использовать в клинической практике. Поэтому, конечно же, вот эти возможности, возможности буквально последних 5-10 лет, они существенно привели к существенным рыбу к увеличению именно общей выживаемости, ну, изначально пациентов уже распространенными стадиями рака легкого, и сейчас уже влияя на возможность лечения ранних стадий. И то, что я уже о чем начала говорить, это как раз таки определение таких иммунологических особенностей опухоли, это определение экспрессии ПДЛ, которая тоже активно изучена и активно уже применяется в рутинной практике, и это опция, которая позволяет нам еще более уточнить, еще более персонализировать возможности лекарственного лечения именно конкретного пациента. То есть на настоящий момент к сегодняшнему дню мы можем оценивать и генетический профиль, и иммунологический профиль пациента, и таким образом максимально оптимизировать лекарственный подход к его лечению. Если мы говорим о возможности иммунотерапии, то уже видим, начиная с первой стадии, вторая стадия – резерктабельная стадия, не стадия, третья, это уже, скажем так, точка применения в том числе и иммунотерапии. Не говоря уже о том, что четвертая стадия, это уже просто, ну, я думаю, что уже для всех привычно специалистов, занимающихся лекарственной терапией, уже включение или даже изолированное использование иммуноэкологических препаратов в лечении распространенных стадий. Поэтому, если мы посмотрим, как же нам э, вести себя э, в плане э, уточнения, уточняющей диагностики больного раком легкого, вот на, э, в сегодняшнем, да, в 21 веке, э, в 28 м году, э, 20, уже 21 века, мы посмотрим, видим, какой огромный э, спектр э, характеристик опухоли мы можем и должны уже определить, чтобы грамотно выбрать лечение. Даже в отношении ранних стадий мы э, можем для самых ранних стадий, там, для первой б стадии, например, э, мы можем не тестировать, для неодевантных извините, лечения, пока не тестировать генетический профиль опухоли, но вне зависимости от садипезиэль и размера, при определенных размерах опухоли, при наличии регионарных лимфатических узлов, мы уже можем включать такие современные виды лекарственной терапии, плюс иммуно препараты для неодювантного для периодоперационного лечения. А если мы говорим уже об адювантном э, лечении и о лечении распространенных стадий, то это уже обязательно и генетическое тестирование, и э, тестирование на ПДЛ э, после э, в удаленном операционном материале. Поскольку опции, мы видим уже в зависимости от э, той или другой комбинации э, полученных э, характеристик опухоли, они могут э, существенно различаться, и они еще раз приводят к персонализации лекарственной терапии. Я думаю, что мы сейчас пройдем по основным э, стадиям немедленно рака легкого, и о современных возможностях э, лекарственной терапии на этих стадиях мы э, более подробно остановимся. Я уже также неоднократно упоминалось, что, э, безусловно, прогноз для жизни пациента определяется э, стадией э, заболевания и, конечно же, драматически различается ну, вот, э, с выраженным снижением ожидаемых сроков э, жизни пациента при э, третьей, там, под стадии цен, например, она уже э, крайне невысока. Поэтому, разумеется, вот эта вот необходимость смещения высокоэффективных методов лекарственной терапии на лечение таких максимально ранних стадий, конечно же, оно лежит на поверхности и интенсивно изучается. Поэтому мы можем говорить, что и таргетная и иммунотерапия они уже наступают да, на ранние стадии и позволяют уже на этих этапах оказывать такое более полноценное, более высокоэффективное воздействие. Если мы говорим о том э, раке легкого, конечно же, мы его оперируем, да, но понимаем, что далеко не всегда хирургическое лечение приводит к полному успеху, пока, по крайней мере, поскольку мы э, понимаем, что риск рецидива существует, и э, определяется он в том числе и рядом характеристик, и опухоли, и пациента, ну, о которых мы, в принципе, не будем сейчас говорить, они общеизвестны. Поэтому, разумеется, необходимость э, лекарственного воздействия и в послеоперационном э, периоде она уже определенное время назад была, потребность в этом была установлена, и исследование, и уже рутинное применение вот такого адювантного назначения лекарственных агентов, оно, конечно же, уже нам известно. И если мы посмотрим вот такие обобщающие уже данные о том, как влияет адювантная химиотерапия, она мы помним, что она должна быть платина, конечно же, химиотерапия, она влияет на общую выживаемость, влияет, ну, наверное, по современным уже представлениям, не значительно, но обеспечивает абсолютно выигрыш в общей выживаемости <coughs> до 5% через 5 лет. То есть кривые выживаемости расходятся, и, конечно же, мы вот эту опцию назначения платино режимов после операционного периода используем уже на протяжении последних 25 там, лет, наверное. И, конечно же, Желание повысить максимальную эффективность адювантной терапии, она присутствует, поскольку вот эти особенности, так называемые ограничения адювантной да, терапии, связанные с тем, что выигрыш в общей выживаемости не самый большой да, при определенной токсичности лечения. Компалиентность выполнения адювантной терапии далеко не стопроцентная. Да, то есть многие пациенты не доводят по ряду причин этот вид лечения до конца, да, до трех-четырех циклов. Токсичность химиотерапии, ухудшение качества жизни лечения, ну, в принципе, малое влияние там на локальный контроль. То есть, конечно же, такое вот просто назначение плотиностоящих режимов в адевантном этапе, конечно же, оно не удовлетворяло нас и требовало дальнейшего изучения и возможного внедрения современных методов лечения. Поэтому вот как раз методы использования уже иммунотерапии, иммуноонкологических препаратов в одеванном режиме, они изучались и проводились рандомизированные исследования. И, в принципе, то, что мы видим уже плоды этих исследований и, в принципе, регистрацию иммунологических препаратов в адювантном режиме, это ну, как раз-таки вот на примере, например, от изолизумаба, мы видим, что пациенты, получавшие платинозодирающие режимы и в дальнейшем перешедшие на Терапия тазолизумабом э, Имеют принципиально Большие лучшие показатели Как в выживаемости Так и в общей выживаемости Снижение риска смерти происходит практически на 30-40% Поэтому вот эта опция э, Применения э, Иммунологических препаратов в дювантном режиме Она конечно же уже сейчас есть И должна быть реализована и здесь также мы видим, что конечно э, У пациентов с определенным э, Уровнем экспрессии эпиделия 1 э, В частности больше 1% Эта эффективность она принципиально выше еще раз подчеркивает о том что пациент конечно же должен максимально быть обследован на вот эти вот параметры до начала до выбора такого оптимального режима лечения и разумеется та опция которая мы Скорее всего, и в крупных клиниках она может быть использована, и, скорее всего, может быть, вернем, мы к этому и придем. Еще большей э, персонализации э, лекарственной тактики, когда мы определяем, например, и циркулирующую э, опухолевую ДНК. Мы видим, как еще больше расходятся кривые и безрецидивные общего выживаемости, в том случае, если э, наличие или отсутствие э, э, циркулирующей опухоли ДНК после операции у нас определяется. В этой ситуации мы э, еще больше э, эффективность и адювантный лекарственный и лучевой терапии мы можем ожидать, поэтому, конечно же, вот эти вот опции они э, существуют и могут быть использованы. Если мы говорим о возможностях э, таргетной терапии в адювантном режиме, тоже уже на протяжении последних э, нескольких лет уже э, опция использования э, асимптоцинибы, в частности, у пациентов, э, имеющих э, мутацию в гении ЖФР, драйверную, она уже доказана и доказана с большим успехом, э, вплоть до того, что лечение было, исследование было даже завершено э, не до... А, не, преждевременно, поскольку э, выигрыш, который получает получают пациенты, имеющие драйверную мутацию, получающую асимирциниб, выигрыш в плане безлицидивной выживаемости, он, конечно же, был настолько драматичен, что, безусловно, все пациенты с драйверной мутацией были в дальнейшем переведены на адювантную терапию асимирцинибом. Мы видим, практически на 70%, на 85% снижается риск рецидива у пациентов, получающих таргетную терапию в адювантном режиме. Медиана безлицидивной выживаемости у этих пациентов превышает 5 лет. При второй при третьей а стадии, поэтому, конечно же, вот эта вот необходимость генетического тестирования, по крайней мере на наличие мутации гена ДЖФР у больных начиная с первой Б, ну, тем более со второй стадии, конечно же, она однозначна, поскольку вот эти вот кривые расходятся очень и очень убедительно. Разумеется, еще более привлекательная опция предоперационной лекарственной терапии, неодевантной терапии. Ну, изначально, конечно же, мы говорили только о химиотерапии, поскольку других у нас вариантов не было. Платиносожащие режимы. И здесь, как раз таки, мы имеем тоже очень большие преимущества да, предоперационное лечение Мы уменьшаем размер опухоли, то есть повышаем ее резиктабельность. Мы уменьшаем риск рецидива, да, позволяем хирургам выполнить более, больше объем такого радикального вмешательства. Мы можем скажем так, проследить, проследить эффективность вот именно конкретного препарата у конкретного пациента, и в дальнейшем эти возможности, эти препараты возможно использовать и в дальнейших этапах лечения. Поэтому Конечно же, на терапия тоже довольно активно изучалась с начала 2000-х годов, по крайней мере. И, в принципе, она показала, что она так же, как и одевантная терапия, также влияет на выживаемость. Тот же самый небольшой выигрыш мы видим в те же 5%, но, по крайней мере, это вот те маленькие шаги в лекарственной терапии, которые ну, позволили нам приблизиться к достижениям современного этапа. Разумеется, прорыв, который совершила иммунологические препараты в неодевантном подходе при многих опухолях, при меланоме, например, мы видим да, исследования. то же самое реализовало себя и при раке легкого, поскольку, ну, к счастью, да, для лекарственных, лекарственного лечения это опухоль высокоиммуногенная, и возможности ингибиторов иммуноточных контроля при раке легкого они уже доказаны, безусловно, и высокопоказательны. Высоко и вот мы видим первое исследование применения неволумаба в неодевантном, режиме всего два введения с интервалом в две недели практически у половины пациентов был достигнут большой патоморфологический ответ, то есть у половины пациентов опухоль или полностью исчезала или обнаружилась менее 10% процентов жизнеспособных клеток всего после двух введений иммуноклонического препарата, поэтому вот эта вот возможность применения ингибиторов и контроля в предоперационном э, этапе лечения она нашла, безусловно, дальнейшее развитие э, в исследовании второй и тем более третьей фазы. И вот исследование например, второй фазы э, на ДИМ известное у больных э, резиктабельным раком легкого третьей стадии. Также какая высокая эффективность. Посмотрите, полные регрессы 63%, то есть подавляющие больше 100 пациентов. Большие патоморфологические регрессы 83%. И, конечно же, это э, реализуется в высоких показателях и безлицидим и общей выживаемости. Практически, видите, вот подавляющее большинство пациентов имеет именно морфологические глубокие морфологические ответы, которые, в принципе, ну как правило, реализуются в повышении и показателей общей выживаемости. Ну, как раз то, о чем мы говорим, это возможность уменьшения стадии. Если мы используем, включаем в предоперационную химиотерапию, добавляем неволумап, то мы у 70% больных это приводит к уменьшению стадии заболевания. И по сравнению с только 40% больных, получающих изолированную химиотерапию. И вот это исследование, уже рандомизированное исследование, ЧЕК, мы 816 уже с большим количеством пациентов с рандомизацией. Ну, смотрите, какая разница для пациентов, получавших. Включавших в лечение неволумаб и э, получавших только химиотерапию. 24% – это полные патоморфологические регрессы, и всего 2% – у больных, получавших изолированную химиотерапию. И, конечно же, эти исследования настолько убедительны, что уже, по крайней мере, FDA в прошлом году уже включила комбинацию неволумаба и химиопрепаратов для лечения больных с опухолью больше 4 см или для больных, имеющих N-плюс категорию, для неодевантной терапии. Поэтому мы на самом деле видим такое вот активное смещение современных методов лечения иммунологической терапии на лечение ранних стадий рака легкого. Видите, как это все проявляется еще и в показателях общей выживаемости, и абсолютный выигрыш, и снижение риска смерти пациента практически на 40% при включении неволумаба, который, в принципе,.. Ну, это, действительно, это такие прорывы, которые мы видим. И, разумеется, большое количество исследований э, по сходному дизайну э, сейчас э, проводится, исследования третьей фазы уже, да, на основании которых мы, скорее всего, уже включим и другие комбинации с другими э, ингибиторами иммуноточных контроля. Видим практически все. И неволумапы, пембролизумапы, и, и дурволумап э, в комбинации с э, платинозавращивающими режимами до операции, оперативное, хирургическое лечение и в дальнейшем адювантная терапия этими же препаратами. Вот эти исследования не проводятся и с большим количеством пациентов, до 700, до 800 пациентов в этих исследованиях. Поэтому, конечно же, это вот очень интересно и многообещающе, и, скорее всего, на самом деле также подтвердит успешность и высокую целесообразность использования этих режимов на аудиодивантном этапе. Если мы говорим о третьей стадии э, рака легкого, то также уже упоминали, что действительно эта стадия очень гетерогенная и, конечно же, требует и мультидисправленного обсуждения, поскольку э, есть и условно потенциально диктабельные, и нерезктабельные. Действительно, это конечно, больше, более подробно объяснит. И мы видим, какие разные показатели и в общей выживаемости, в зависимости от подстадий. Поэтому, конечно же, э, эти э, пациенты в третьей стадии нужно обсуждать совместно, совместно не только даже с лекарственными терапевтами, но и с радиологами, безусловно, поскольку опций достаточно много. И как раз таки здесь выходит у нас на первый план возможности уже комбинации лучевой терапии с лекарственными методами лечения и с иммунологическими препаратами да, лучевой терапии. Поскольку мы знаем, что любое повреждение опухолевой клетки, вызвано или цитостатиками, или лучевым воздействием, приводит к освобождению и опухолевых антигенов, и к запуску ряда других препаратов, которые и облегчают, и потенцируют возможности иммуноонкологических препаратов, поэтому такой синергизм, он известен, он э, изучен и продолжает, конечно, изучаться, и поэтому вот эти вот комбинированное использование химиотерапии, лучевой терапии, химиоиммунотерапии, лучевой терапии, лучевой терапии и иммунотерапии, ну, конечно же, в настоящее время э, изучается и применяется уже в рутинной практике. И если мы говорим о нерезиктабельном раке третьей стадии, то вот эволюция э, подходов, если раньше мы имели только лучевую терапию или последовательную химиотерапию, лучевую терапию. Показатели, конечно же, общей выживаемости нас мало удовлетворяли. Мы видим, через 5 лет ну, максимум 10-15% пациентов живы. И вот пацифик, которое в свое время совершило тоже революцию, да, и которая прослеживается уже на протяжении 6 и более лет, мы видим, как вырастают показатели выживаемости пациентов, получавших химиолучевую терапию, и в дальнейшем в качестве поддержки эффекта получающих иммунотерапию дарволумавым. Мы видим, что медиан общего достигает практически, но ну, превышает а, 4 года медиану общего больных с таким тяжелым процессом. То есть более половины пациентов переживают а, 5-6-летний а, рубеж. Конечно же, эта опция, она, опять же, она уже является зарегистрированной и уже рутинно используется. И если мы говорим о распространенном или диссиминированном раке легкого то также вот здесь вот три кита, да, на которых сейчас базируется лекарственная терапия. Это химиотерапия, которую мы, конечно же, пока со счетов не убираем, не можем убрать. Таргетная терапия и использование гиббитеров иммуно контроля, которые, в принципе, разумеется, совершили прорыв. Опять же, вот та стагнация, которая была у у нас достигнуто при использовании только пластинозаживающих режимов в таком подходе. К сожалению, мы видим, какие бы мы комбинации не использовали, но влиять на общую выживаемость мы уже не могли. То есть не больше года пациенты, к сожалению, переживали, половина пациентов переживала только годовой рубеж при использовании только химиотерапии. И, конечно же, вот эти опции использования таргетных препаратов при выявлении драйверных мутаций, мы видим какое-то разнообразие, да, и, наверное, эта схема, она может расширяться уже каждые, там, наверное, каждые полгода. Потому что и драйверных мутаций выявляют все больше. Разумеется, несколько меньше препаратов для того, чтобы блокировать да, эти драйверные мутации. Но, по крайней мере, это направление в лекарственной терапии, оно, конечно же, оно на пике. Да? Мы видим какое-то разнообразие всего. Да? И мишений и лекарственных препаратов для них синтезированных. И, конечно же, мы должны помнить, да, что все больные с аденокарциномой должны тестироваться на уже большое количество мутаций, уже имеющих клиническое значение. И, конечно же, больные плоскоклеточным раком, особенно молодые, никогда не кулившие, имеющие смешанный гистологический вариант, тоже должны подвергаться молекулярно-генетическому тестированию, поскольку иначе это уже совершенно несовременный и неправильный подход в лечении этих пациентов. Помним о том, что жидкостная биопсия, у нас эта опция есть. Разумеется, она не всю информацию нам не предоставит, имеет свои ограничения. Но если мы используем ее и находим те или другие Драйверные мутации, которые, возможно, определились с помощью этой методики, конечно же, мы должны на ней базироваться и выбирать э, опции. Поскольку вот, вот видите, зеленая оптимистичная кривая выживаемости больных, имеющих и драйверную мутацию, и получающую, соответствующую таргетную терапию, конечно же, сроки жизни пациентов э, принципиально выше, чем э, у пациентов, которые не получают такого соответствующего молекулярно направленного а, лечения. И вот опять же, вот эти парадигмы 2022 года, я думаю, что опять же, это как раз та схема, которая будет и будет а, дополняться новыми квадратиками, да, мы видим уже и а, первую линии терапии, и вторая линия терапии при а, различных а, видах а, выявлениях мутаций, по меньшей мере, сколько мы здесь уже видим, 8, и сейчас уже и ХЕР-2, уже в принципе, в 23 год, это, а, абсолютно точно уже а, и клиническое применение а, опции при определении положительного статуса по HER2 у больных раком легкого, она, конечно же, уже сейчас является таким вот, уже почти рутиной. То исследование, которое нам всем известно, которое также вызвало в свое время бурю овации да, об использовании неба при выявлении драйверной мутации, сроки жизни пациентов, конечно же, снижение риска смерти, они однозначно и высоки. Просто в качестве буквальной иллюстрации, наверное, да, повышения нашего оптимистичного подхода к лекарственному лечению рака легкого. Анти алк направленная терапия. Сколько много препаратов и какое быстрое развитие за 10 лет. Мы видим уже какую совокупность препаратов уже второго и, в принципе, даже третьего поколения при выявлении этой мутации. Да, и вот те клевые, которые также ну, при выявлении драйвера мутации, при использовании направленной терапии, практически все пациенты. Получают эффект. Да, он какое то время он конечен по времени, разумеется, но он глубок, он позволяет отсрочить э, прогрессирование на очень существенные сроки, исчисляемые буквально годами даже у многих пациентов. Поэтому, конечно же, э, определение мутации и использование препаратов это э, очень важно. То же самое при наличии брав-позитивных опухолей, да, при использовании комбинации браф и мекоингибиторов, высокое чисто э, объективных ответов, с высокой э, медианой выживаемости без прогрессирования, э, э, мутация мед. Thank you. Та же самая эффективность да. Мутация РЭД да, ну, Эти препараты они пока еще не, не очень Рутинно нам доступны Но по крайней мере вот их, их высокая эффективность Она конечно же весьма весьма показательна Мутация НТРК да, Которую мы в принципе тестируем уже на протяжении наверное, Последних 3-4 лет пока не можем найти Но верим что найдем Потому что опять же смотрите какая высокая эффективность Практически у всех больных с этой мутацией Использование соответствующих препаратов Оно приводит к эффективности Независимо даже от нозологической формы опухоли Поэтому, конечно же, драйверные мутации, выявление и таргетное лечение – это очень важно. Если мы имеем больного раком легкого без драйверных мутаций, то, конечно же, опции иммунотерапии здесь очень э, заявили о себе э, убедительно. У больных, например, с высокой экспрессией ПДЛ-1, э, ну, 50% обычно и более, можно использовать только один иммунологический препарат, и он намного эффективнее, чем химиотерапия. Э, в принципе, самое главное в плане именно выживаемости пациентов, кривые расходятся однозначно и убедительно. Поэтому, если больной имеет высокую Экспрессию ПДЛ, то он может получать только иммунотерапию и получить э, высокую эффективность э, в том числе в плане сроков жизни своей. Если мы говорим о комбинации э, иммунотерапии и химиопрепаратов, то также мы видим, что комбинированное использование, у больных может быть с малой экспрессией ПДЛ я не углубляюсь, тоже действительно, мы э, в таком обществе, которое и химиотерапевтов, и, и хирургов и лучевых терапевтов, поэтому на деталях я не останавливаюсь, но мы видим, что если мы используем комбинацию и химиопрепаратов, и иммунных препаратов, что повышаем сроки жизни пациента, повышаем эффективность, повышаем частоту полных объективных ответов. В принципе, длительность ответов тоже здесь мы видим кривые именно по длительности ответа. Сохранение ответа примерно медиана сохранения ответа в течение двух лет, то есть половина пациентов имеет полные ответы, частичные ответы. Конечно же, это безусловные прорывы. Вот, поэтому, на самом деле, как выбрать правильную терапию, при всем разнообразии сложно выбрать, да, поскольку возможностей много. Всегда чем больше возможностей, тем, конечно же, сложнее выбирать. Но самое главное – подходить грамотно к этому выбору, то есть оценивать все параметры, о которых я постаралась вам напомнить, уважаемые коллеги. Это именно статус молекулярно-генетический, статус ПЗЛ, и уже ну, идти по тем шагам, по тем этапам, которые указаны, в том числе вот на этом алгоритме, например. Их много, они все доступны. Поэтому здесь в принципе, действительно, это творческий процесс, и он интересный процесс, и самое главное, что он направлен, конечно же, и, вернее, приводит к возможности очень выраженного эффективного лечения наших пациентов. Благодарю за внимание.